всех приветствую на своем канале в сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим вот такой вот наборчик для новорожденной рассчитан он от выписки до трех месяцев состоит из пальтишка шапочки вот такой замечательно и пинеточек также хочу с вами поделиться хорошей новостью у меня открылся второй канал поэтому ссылочки дам на новый канал под этим видео обязательно подписывайтесь не забывайте будет очень много интересного и также на новом канале вы можете уже посмотреть видео видеоуроки, э, по которым вы свяжете вот такую шапочку, пинеточки, кофточки. И также вас много ожидает интересных сюрпризов для новорожденных. Поэтому не забывайте подписываться, если вы еще не подписаны на данный канал. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой новый канал, не забывайте. В общем, вяжите вместе со мной. Пока-пока!